Друзья, каждый нумизмат старается для своей коллекции приобрести редкие дорогие монеты, все знают, что монеты увеличиваются в цене, сегодня я хочу вам показать несколько монет, которые я недавно приобрел. Первая монета это монета Бельгии 1949 года, также я расскажу в этом видео, как продать монеты как узнать информацию цены монеты. Так что новые подписчики, прошу вас подписаться, поставить лайк. Дальше у нас монета Вашингтон Квотер, американская монета. Друзья, эти несколько монет я приобрел за очень малую цену. Из них я выберу несколько монет, которые стоят денег и выставлю. На своем веб сайте как знают мои подписчики у меня есть веб сайт купли продажи монет любой кто хочет зарегистрироваться может пройти по ссылке под этим видео перейти на веб сайт зарегистрироваться и выставить свои монеты также скоро открывается мое мобильное приложение и все кто зарегистрированы на сайте будут автоматически перерегистрированы на веб-сайт. Друзья, дальше у нас монета Испании 1975 года, как видите. Также я перевожу все субтитры на все языки мира, чтобы любой, кто слушал меня, понимал, о чем идет речь. У многих в мире сейчас собраны большие коллекции монет. Многие не знают цену хотят узнать информацию о своих монетах для этих людей есть номер моего WhatsApp также ссылки на мои социальные сети эти ссылки также находятся под этим видео вы можете перейти по ссылке написать мне или написать на WhatsApp я помогу советам дальше у нас монета евро как видите 1999 года, Друзья, опять же повторяюсь для моих новых подписчиков, это нумизматический канал, здесь показывается только видео монет, на канале существует более 600 видео монет всего мира, то есть любая монета которую, которая может оказаться у вас, есть видео этой монеты на моем канале. Если вы хотите узнать информацию, вы можете просмотреть данное видео, данные монеты и в комментах прочитать, что оставляют комментарии, какие оставляют комментарии мои подписчики и посетители канала. Друзья, для тех, кто задает вопросы, сколько стоит монеты, я повторяюсь, цена монеты зависит от состояния монеты, в каком она состоянии, насколько лучше состояние монеты настолько дороже вашей монеты. Дальше у нас монета 1 франк 1969 года, тоже редкая монета. Для начинающих коллекционеров я скажу, что вложение в монеты – это выгодное вложение, так как цена монеты с годами увеличивается, друзья. То есть в сейчас есть монеты, которые два года тому назад стоили 20 долларов, сейчас в 2021 году данные монеты стоят 150 долларов, в 10 раз увеличилась цена. Так что, друзья, приобретайте монеты, собирайте монеты. Во-первых, это очень интересно. Как говорил Эйнштейн, нумизматика способствует развитию памяти. так дальше у нас турецкая монета. Как видите, монета в нормальном состоянии, непотрепанная. И последняя монета, которую я хочу вам показать, это монета Италии. Эта монета тоже редкая, но стоит недорого, 15-20 долларов. Друзья, у многих могут быть такие монеты, так что пишите мне, я помогу вам с советом. Итак, всем большое спасибо, друзья. Всем спасибо за внимание. Я буду благодарен, если вы поставите еще лайк, напишите в комментах. До свидания.